Всем привет! Ровно 7 часов, и мы с вами начинаем вебинар. Девочки, спасибо вам большое, что нашли время и пришли на сегодняшнюю встречу. Тема у нас сегодня с вами – мечты, цели, планирование, действия, планирование бизнеса. Эта тема очень важная, не менее важная, чем другие темы, да? но с планирования и с мечты – все начинается. Если вы возьмете с собой ручечку или сточечку, сейчас пока еще время есть, я думаю, что она вам пригодится. Самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Знаете об этом, да, друзья? Значит, мы начинаем тему планирования. Я попробую сегодня ее максимально раскрыть. Девочки, как меня слышно, не спросила? Отлично, слышно. Замечательно. 14 человек на вебинаре, не густо. Хорошо. Все начинается с мечты. И у всех у нас с вами мечты разные, абсолютно разные. Я не представилась, меня зовут Кирьянова Анна, бизнес у меня семейный, Юрий и Анна Кирьяновы, скоро будем мы звучать так. Золотые директора Юрия и Анна Кирьяновы или бриллиантовые директора, да, то есть семейный номер у меня в планах. Я многодетная мама, у меня трое детишек, старшему сыну Данилу 16, он у меня будущая модель, среднему сыночку Кириллу 2 годика, он у меня, не знаю, в будущем, но очень любит танцевать, очень активный, умный, развитый мальчик и Василисочка, девочка-красавица, которая 8 месяцев исполнилась, 19 числа. Это так коротко о себе. В бизнесе я второй год. Пригласила меня Еготина Юлия. Юлечка у нас Еготина уже присвоила звание золотого директора, и сейчас она переехала с Приморского края пока уехала на Украину, как там в дальнейшем сложится ее судьба, запись я уже записываю, все хорошо, и где она будет жить, пока еще неизвестно, но Приморский край она уже покинула, благодаря компании Reflame. то есть у нас есть такая возможность жить там, где мы захотим. Я еще три года назад тоже жила в Приморском крае, сегодня я живу в Краснодаре. Так вот, девочки, почему я выбрала Арифлейм? У меня есть, у меня много мечт и много поставленных целей, и я планирую. Так вот, сейчас мы с вами начнем с мечты. Начнем с банального, простого, но все начинается с мечты. Да? Тот, кто приходит в бизнес в Арифлейм, он начинает задумываться о том, чего он хочет получить от этого бизнеса, да? Он начинает мечтать. Мы людей призываем к тому, чтобы они на начали мечтать. Я очень хочу получить признание на сцене. Я его еще не получила, я хочу получить признание. У меня есть автомобиль моей мечты тоже. Не есть еще, а я уже ну, знаю, какой я хочу автомобиль. Я знаю, какой я хочу загородный дом. Большой свой дом с бассейном, как все любят, со всеми со всеми удобствами. Сад, животные, чтобы в нем были, да, там, рыбки, попугайчики. Я очень люблю животных, очень люблю собак, очень люблю котов породистых. Я уже сегодня все свое время максимум посвящаю семье. И я мечтаю также в этом же духе... Заниматься, строить бизнес с семьей, уделять больше времени своим детям, путешествовать только с семьей. и То есть все, что я делаю, чтобы мы делали вместе с семьей. Бизнес Арифлейм мне дает такую возможность. Строить бизнес дома, рядом детки, помогает любимый муж. Меня интересует очень быстрый карьерный рост, да? меня интересуют большие чеки, меня интересует быть красивой и ухоженной, научиться быть бизнес-вумен, красиво говорить и красивым, красивым манером стать то есть, настоящей, той самой бизнес-леди, самодостаточной, успешной, реализованной». Да? Какие у меня мечты и мечт еще всех не перечесть? К этим же мечтам относятся и путешествия по всему миру. Друзья, вы уже начинаете мечтать, да, я думаю, что вы уже кто-то еще что-то не он сейчас уже начинает задумываться. Мы сейчас говорим о ваших мечтах. Мы с вами можем в компании Reflame свободно заработать на вашу мечту. Это реально. На путешествия, на машину, на загородный дом. И мы с вами также понимаем, что преимущества работы в компании «Арифлейм» очень огромные. Да? Здесь мы можем себя найти во всем. Что мы хотим мы можем иметь собственное жилье я повторюсь до да, собственную машину у нас тут очень много проходит мероприятий начинаются обучения как вот менеджеров обучают потом идут банкеты директоров два раза в год золотые конференции банкеты там все выше звания все лучше банкеты все круче путешествия, поездки в европейские страны, да, за счет компании несколько раз в год мы можем путешествовать. Карьерный рост обеспечен, свободный график работы, 17 зарплат в году, финансовая стабильность и независимость. Общение с людьми безусловно. И, друзья, о чем мечтаете вы? Вот напишите, вот, кто может... О своей какой-нибудь мечте. Вот кто что мечтает? Вот прямо сейчас в чате напишите, кому не трудно. Я жду прям ваши мечты. Путешествовать. Дом у моря, большой дом. О своем доме, я думаю, что, наверное, мечтают все. Девочки, о машине своей мечтаете? У вас, наверное, сейчас у многих девушек есть водительское удостоверение, у меня оно со школы, путешествовать тоже все. Вот мечта, она никогда не возникнет в вашей голове без возможностей. То есть, почему люди перестают мечтать? Те люди, которые ходят на работу, они не умеют мечтать, потому что они не видят возможности совершения этой мечты, да, и когда мы уже понимаем, что вот пришли мы в компанию «Арифлейм», мы знаем, что мы можем осуществить свою мечту, но нам тут же приходится все равно, надо нам потрудиться, да? Ключевые причины, по которым выбирают «Арифлейм» компанию, девочки, путешествия, свобода, неограниченный доход. Нет никаких границ вашим доходом. Личностный и карьерный рост, собственный бизнес без рисков и больших вложений, стиль жизни, признание, продукция. Я обожаю нашу продукцию. Я стопроцентный потребитель нашей продукции. На мне футболка Арифлейм. Да? На мне макияж от Арифлейм. Я крашу волосы краской Арифлейм. Я моюсь Арифлейм. Чищу зубы Арифлейм. Я... А, Употребляю наши витамины, wellness pack, полностью здоровье, вот wellness, питание, супчики, коктейльчики. Мне есть, что рассказать об этой компании, о продукции. Если ко мне приходят гости, начиная вот с кухни – даже начиная с самой себя, на меня смотрят и говорят, Ань, ты неплохо выглядишь, ты хорошо выглядишь, да, я начинаю рассказывать, какими масками я пользуюсь, какими наборами на ВЭЧ я пользуюсь, комплексными уходами, да, что я делаю для того, чтобы шикарно выглядеть, веду их на кухню, говорю, вот я пью витамины, я пью с утра коктейли, Стопроцентный потребитель да? продукции компании э, Арифлейм. Стабильная компания с 50-летним опытом. Это немаловажно возраст компании. Вот э, слышали такую фразу: чем моложе компания, тем круче. Да, нет ничего круче. Говорят, вот если ты будешь у истоков, э, ты там будешь наверху. Это все глупости. Э, чем стабильнее и надежнее компания, и вот 50 лет уже из года в год, из каталога в каталог, люди становятся, сотни людей становятся успешными, выходят на новые уровни все новые директора, получают новые звания, новые признания. Уже в течение 50 лет наш бизнес процветает, наша компания процветает и просто... Столько фактов, столько э, гордости, столько в нашей компании, это вот отдельная уже тема будет, э, ее можно посвятить вот именно конкретно э, э, о нашей компании, о надежности, столько всего за 50 лет э, опыта у «Арифлейм», кружится голова, на самом деле, какая компания классная, какая она надежная. Возможность помогать лю другим людям, вот этот пункт для меня, он, наверное, один из очень-очень важных пунктов строить бизнес на том, что помогая другим подняться высоко, мы сами движемся к вершинам успеха. У меня вот такой лозунг, я его везде прописываю, и на самом деле, это здорово, строить бизнес именно на отношениях с людьми. Встречи с интересными и успешными людьми и другие возможности. Долго я на этом слайде зациклилась. Любимые, любые мечты осуществимы, когда желания превращаются в цели. И сейчас мы с вами будем наши мечты воплощать в реальность, да? Стиль жизни нашей мечты с компанией Арифлейм это целый образ жизни, это целый стиль жизни. Когда мы все вместе это называем образом жизни. Да? Переходим мы с вами ко второму этапу и переводим уже мечту в цель и немножко поговорим о целях. Какие они должны быть, цели? Цели должны быть конкретными и измеримыми. То есть, что конкретно я хочу получить, да, конкретно там дом, машину, поездку, да, хочу там на Мадрид поехать, за счет компании полететь там. Цели должны быть ориентированными во времени, то есть должна стоять четкая дата, четкая зафиксированная дата и время, да, за какой промежуток времени мы должны прийти к этой цели, за какой период. Цели должны быть достижимыми, то есть понимание должно быть, что э, я это могу сделать. И цель должна быть реальная, то есть реально мы должны понимать, э, к примеру, что вот, например, купить за один день работы квартиру, э, это нереальная цель, да, цели надо ставить реальные перед собой. А, наш план успеха – это система четких действий на пути к твоему успеху в бизнесе. Девочки, вот такая книжечка, я ее всем даю. К нам приходит каждый новичок, который хочет а, уже, которого мы запускаем в бизнес, хочет уже что-то начинать делать, а, он в первую очередь а, интересуется, а, запускается в бизнес первые шаги, да, – вот в этой вот книжечке План успеха Арифлейм все четко прописано, кратко и понятно. И у нас очень много литературы, как в личном кабинете, так и таких вот журналов очень разных в которых все четко прописано, информации очень много. Вы знаете, я все время не пропускаю и пролистываю, просто смотрю, вот у нас есть такие мир «Арифлейм», да? «Арифлейм», я смотрю, кто у нас там будущий или ну уже там будущий золотой, кто настоящий там директор, то есть новые уровни, новые статусы я просматриваю, топ-100, там самые лучшие, самые успешные, Новые старшие, там новые золотые. То есть я очень сильно люблю это все просматривать. и Я визуализирую, что в этом журнале уже очень скоро будет моя фотография. Большая цель, когда мы ставим перед собой большие цели, это планы. Да? Мы должны понимать, что надо планировать. Планы могут быть на один день, на неделю и так далее. На 3, 5, 10, 20 лет. План на 20 лет. Представляете, какие доходы у вас могут быть через 20 лет вместе с компанией Reflame? Или даже через 10. Кто-нибудь мечтал о чеке в миллион долларов? Мы об этом еще придем, об этом еще поговорим и к этому придем, да? Да. Третий этап а, – планирования а, Мы должны планировать необходимо во всех сферах нашей жизни. Вот, а, так как, например, у меня бизнес семейный, а, я занимаюсь планированием семьи, я же распределяю день, у меня а, детки, да, а, мне надо вести хозяйство домашнее, как, как жена, как мама, там, а, как хозяйка. А, то есть кто-то планирует рождение детей, а, еще, допустим, да? Ну, я думаю, мне уже хватит. А, планировать надо а, бюджет планировать инвестиции, планировать надо свои отпуска и так далее. В общем, мы должны все планировать. Даже поход в магазин, я когда иду в магазин, мы всегда составляем с семьей список, что нам необходимо купить. И вы знаете, как правило, если мы что-то в списке не указали, забыли, то это не покупается. Или там уже дозваниваем, там, ой, а хлеб забыли написать. да? То есть все необходимо планировать. И мы, когда с вами подходим к тому, что мы четко понимаем, что будем строить бизнес-компанию Reflame, мы смотрим на свой план успеха, в котором миллион возможностей, и определяем, какой уровень соответствует нашей цели. И начинаем. С помощью бизнеса Арифлейм начинаем осуществлять свою мечту, свою цель. Мы начинаем задумываться, сколько нам надо денег на нашу мечту. И мы с вами можем посчитать, какой нам надо достичь уровень, сколько нам надо зарабатывать, что нам надо делать. Сейчас мы с вами это проделаем. Сколько вы хотите зарабатывать в день. Вот Поговорим об этом. В месяц годовой доход делим на 12 месяцев. К примеру, если у нас... Дальше там по слайдам, девочки, я сейчас, наверное, к этому вернусь. Но вот здесь немножко слайд рано этот закинула. Здесь вы знаете, что самое интересное? Когда мы работаем с людьми, с новичками, они говорят... Да я нормально зарабатываю, я там полмиллиона в год зарабатываю. Мы понимаем, что он, если мы полмиллиона 500 тысяч поделим на 12, то это будет где-то меньше 50 тысяч в месяц, да, допустим, он зарабатывает. И мы, ну, в среднем, допустим, 50 тысяч этот доход мы поделим на 22 рабочих дня, мы получим его зарплату в день. И мы можем определить, сколько стоит его час за один час. То есть мы один день делим на 8 рабочих часов, мы получаем зарплату в один час. К примеру, когда человек считает, что он зарабатывает достаточно. Да? Что мы предлагаем дальше? Мы с вами здесь также можем посчитать, сколько мы зарабатываем на... На данную минуту да, особенно интересно считать, когда мамы, мамочки в декрете получают детское пособие, ничего не зарабатывают, а работа самая-самая сложная. Я считаю, что нет, нет сложнее работы, чем маленькие детки. Это настолько эмоционально, это настолько трепетно, это настолько волнительно. Мы 24 часа в сутки, в сутки находимся под напряжением о заботе наших детках. Особенно когда они маленькие. Да и большие тоже. Но я скажу, что я еще <смех> толком практически не сплю. Так вот, да, чтобы как раньше по молодости. Вырубился там, и спишь не беззаботно, там, на несколько часов. Вы понимаете, многие из вас, наверное, что такое маленькие деточки. Так вот, мой час, если не считать компанию Reflame, там, очень. Мизерная-мизерная зарплата за один час многодетной мамы в декрете. Вот. К чему я это веду? Давайте посмотрим доходы в Eriflame за час. Давайте возьмем звание директора. Вот годовой доход 400 тысяч. Это цифры в среднем. Ну, они ни, ни капли не завышенные. Это средние цифры. И один час директора стоит 189 рублей. Кто-нибудь об этом знает или задумывался? Например, бриллиантовый директор, его час стоит 1200. Вы знаете, когда мой муж работал крановым на стройке, у него такая была тяжелая работа физическая, то есть крановым он подавал большие грузы на большие этажи, она очень опасна эта работа. И вот его час стоил приблизительно от 800 до 1200 рублей. И даже не всегда это было, может быть, когда вот его нанимали, даже может быть меньше. Но работа была очень опасная. Что делает бриллиантовый директор? Бриллиантовый директор, он уже работает с лидерами, да. У него ответственность за директорский состав, он везде ездит, путешествует, делится своим успехом. Бриллиантовые директора посещают все мероприятия, все банкеты, они абсолютно не покидают сцену, они просто уже блистают на арене компании Reflame, да, это их образ жизни, это их стиль жизни, и этот стиль жизни стоит, вот, они с кем-то общаются в кафе-бизнесе, попили чайку, за час они заработали 1200. Круто, да? Исполнительный директор в час получает 2800 рублей, президент компании 5000 и больше. Вот такие вот цифры у нас получают партнеры компании «Арифлейм». Вернемся к нашим целям. Вот, например, наша цель – купить, значит, квартиру да, за 4 миллиона рублей – и машину за 1,5 миллиона рублей. То есть а, за 5 лет работы в Airflame нам необходимо 5,5 миллионов рублей. Да? А, мы 5,5 миллионов рублей делим на 60 месяцев, это 5 лет. И получаем 92 тысячи рублей, нам надо зарабатывать в месяц. Мы смотрим значит, нашу таблицу, смотрим на карьерную лестницу и определяем, определяемся с уровнем что, вот, например, 92 тысячи, это соответствует сапфировому директору. Это когда 4 директора под нами, 4 веточки на, на уровне 22%. Это сапфировый директор. Сапфировый директор может себе позволить уже купить а, шикарную квартиру где-нибудь в центре, там, допустим, Краснодара, да, и шикарную машину за полтора миллиона рублей. Что нужно делать? Нам необходимо создавать активную базу потребителей продукции Reflame. Это первое. Вот у многих вопрос, как? Как? Как создавать эту активную базу потребителей продукции? Да? Вот у меня все просто с первых дней. Пользуются продукцией Reflame все мои близкие, в основном все родственники. У меня Юрна мама, она на работе делится своим личным товарооборотом. То есть она предлагает всем со скидкой продукцию, и все с огромным удовольствием у нее эту продукцию покупают со скидкой. Потому что со скидкой она в свою очередь выполняет свой личный товарооборот и получает скидку с каждым разом на уровне все больше и больше. И она очень радует своих потребителей тем самым, также и моя мама в Приморском крае, она сама пользуется продукцией, также у нее ее подружки там, все там приходят, Веруня, мне там надо то, мне там надо это. Друзья, вот если вы еще работаете, у вас есть коллеги по работе, у вас есть очень много контактов, да, людей, с которыми вы общаетесь, вы можете продавать по цене каталога, вы можете... Это делать со скидкой, вы можете это делать как угодно, лишь бы получить, вот именно создать активную базу потребителей, об этом тоже можно долго говорить. И второе, надо находить и обучать менеджеров и директоров, которые выполняют обязанности. Пункты 1 и 2, да, то есть, которые будут создавать активную базу потребителей и также находить и обучать менеджеров и директоров. Вот это и нужно делать. А стратегия, значит, у нас, какая стратегия? Набрать команду минимум 100 человек. Это вот пришел новичок, и мы ему ставим уже сразу такую задачу, Тебе нужна команда единомышленников. Тебе нужны преданные партнеры, с которым с которыми ты будешь идти плечом к плечу, к своей цели. А, ну и задаем, значит. А мы должны выявить бизнес-партнеров вот из этой команды. Например, есть такая статистика. 100 человек на холодном рынке и 100 человек холодного рынка где-то человек 5 будут вашими партнерами. Ну, это статистика такая. Если вы будете работать по-теплому, то из 10 человек теплых контактов два-три человека станут вашими партнерами. То есть гораздо лучше и удобнее работать по теплому рынку. Мы выявляем бизнес-партнеров, и каждый повторяет пункт 1 и 2. Вот такая вот стратегия простая, да? И здесь бизнес-формула. Бизнес-формула – это то есть вот, звание директора. Да? Звание директора можно прийти с количеством человек в команде, допустим, 100 партнеров, можно 1000 партнеров. Все зависит от того, какой товарооборот они выполняют. И, например, рассмотрим первый вариант. Если из 107 консультантов 70% берут продукцию на 100 баллов, да, это звание директора у вас обеспечено из такого количества консультантов. Или если 214 консультантов, также из них 70% покупают продукцию на 50 баллов, это гораздо меньше. Это где-то там полторы-две тысячи рублей, чтобы помыться, там такое необходимое все приобрести. Вот звание директора. Или же на 1070 партнеров, команда огроменная, из них 70% будут приобретать товар на 10 баллов. Но у нас, также мы проговариваем такую простую цифру, что такое директор? Это 50-52 человека на 150 баллов, и вы директор. То есть лучше брать, ну у всех тактика своя, кому как удобно, кому-то кто-то берет количеством, кто-то берет, Вот хочется конечно работать с лидерами, чтобы было не просто перепись населения, море регистраций, а качественные регистрации, когда человека мы запускаем на 150 баллов в бизнес, когда он имеет все возможности, все прелести, то есть участвует во всех акциях, получает все бонусы, все скидки, столько всего по пример клубу так работать, конечно, удобнее, и так работать лучше, и так работать надо. Но у многих получается по-разному. Динамика роста вашей команды, система дубликации, когда вы выходите на уровень 9%, ведь мы часто выходим так вот быстро, фыр на 9 и фыр на 12, да, я так выходила, когда только пришла в бизнес, я там на 18% вышла за 4-5 каталогов, по-моему, так вот, как мыльный пузырек такая, раз, вылетела и бах, и лопнула. А, так вот, чтобы такого не было, девочки, а на уровне 9% у вас должно быть уже 4 ключевых человека. 4 ключевых человека это те самые, которые вас дублицируют, которые делают... А... Личный товарооборот на 100-150 баллов, которые посещают вебинары, которые обучаются, которые рекрутируют, которые во всем стараются подражать спонсору. Когда вы на 12%, вот проверьте, если вы на 12%, сколько у вас ключевых людей, если 8 в среднем, тоже такая статистика, то вы держите свои 12%. 12%. На 15% уровне 12 ключевых, на 18 16. 22-22, и когда вы выходите на звание, открываете звание директора, у вас должно быть 25 ключевых человек. Я сидела и пофамильно просчитывала, сколько же у меня ключевых людей. Ну, мне показалось, что у меня больше. Благодаря команде Светланы Блондиной у меня больше ключевых. И я этому очень рада. Когда вы станете директором, что нужно делать, да? Директор – это лидер большой самостоятельной организации с несколькими менеджерскими командами. И у вас есть ключевая команда и команда менеджеров. И вам надо научиться работать с лидерами, задавать им динамику, темп их развития, чтобы они быстрее становились директорами, с ними работать. То есть уже учиться управлять. И также, чтобы они уже работали с менеджерами. И тоже это на эту тему отдельный вебинар по поводу работы с командой. Но вы должны понимать, что когда вы выходите на уровень директора, это уже ответственность, это уже звание, что это не просто так. Директор, ну а что директор? Директор это уже ого-го, это уже руководитель. И у нас тут есть такой небольшой план, тоже такой средний, он подходит в принципе к многим командам. Первый год новичок учится, да, мы учимся. Три месяца становимся менеджером 12%, это 50-70 человек в структуре. И доход около 5000 рублей в месяц. Полгода год, вы директор. Так, Многие выходят, это нормальная статистика, вы же знаете, что на директора можно выйти за 3-4 каталога, даже можно еще раньше, но в среднем там 6-12 месяцев вы директор. У меня спонсор так стала директором, да? непосредственно моя, это 300-500 человек команда, в среднем 30 тысяч рублей в месяц, в год 360 тысяч Потом, значит, год второй, вы золотой директор, то же самое, пример, мой спонсор Юлия Еготина золотой директор, она в бизнесе около двух лет, может быть, чуть-чуть больше, но она закрыла золотого, и под ней две мощных ветки, уже такие нерушимые, и под ней я, Два директора, ну под ней уже там почти золотые директора, такие твердые. И доход получается в среднем 50 тысяч в месяц, да? в год 600 тысяч рублей. Потом у нас идет 2-3 года сапфировый директор, это уже четыре ножки, 4 директора под вами, 100 тысяч в месяц, в год миллион двести рублей. 36-48 месяцев, это получается 3-4 года бриллиантовый директор, 6 директоров под вами, 150 тысяч в месяц, в год миллион миллиона, потом у нас 4-5 да, лет старший бриллиантовый директор, 8 директоров, 8 веточек, 200 тысяч в месяц и в год, 2 миллиона 400, это такая вот зарплата, да, просто циферки вроде бы сухие, а сколько всего интересное, от э, звания до звания в этом всем, э, какие бонусы, какие чеки, какие путешествия, там, столько всего. Потом, значит, 5-6 лет, дважды бриллиантовый директор, 10 директоров, 250 тысяч в месяц, в год 3 миллиона. Исполнительный директор – это 6 лет, 375 тысяч рублей, в год 4,5 миллиона. Вот это приблизительный план такой средний для нормального партнера, да, для нормального лидера, для хорошего лидера. И как вы думаете, вот я это понимаю, а вы это понимаете, что пусть даже не 6 лет, пусть даже 10 лет пройдет, и вы будете получать в месяц там, почти 400 тысяч рублей, стоит того, чтобы строить бизнес в Арифлейме? Или же лучше ходить на работу за зарплату. И вот как раз вот там слайд у меня был, когда вам говорят, что он много зарабатывает, да, а, говорит, я там полмиллиона в год, там или миллион зарабатываю в год. И ему можно сказать, что пройдет 10 лет, ты также и будешь зарабатывать миллион в год, а я буду зарабатывать 5 миллионов в год. То есть... Вот такая интересная динамика, тенденция вашего роста и развития в компании Reflame. Да, премий и всего остального просто шикардос. Я вообще кайфую от бизнеса, вы знаете, я его уже прочувствовала, поняла целиком и полностью, я кайфую. И если сравнивать, что когда-то я работала в других компаниях, я была немножко неопытная слепая я так не кайфовала как сейчас я недопонимала мне конечно хотелось много быстро все и сразу но я это вот не могла примерить сто процентов на себя сейчас я вот прям с уверенностью с такой одеваю такой, такую шутку шикарную меховую золотого директора еще шикарней шубку бриллиантового директора. Я знаю, что я к этому приду. Потому что, вы знаете, есть еще такое понятие, точка невозврата. Кто знает это понятие? Напишите в чате, что означает точка невозврата. Кто-нибудь знает об этом? Девочки, что никто не знает? Ну, кто-нибудь напишите. И даже не догадываетесь, что такое точка невозврата. Ну, может, кто-то стесняется, наверное, знает. Я думаю, что э, когда принимаешь, что уже не уйдешь никуда, правильно, понимаешь, да, все правильно. Э, вот это про меня. Я уже понимаю, что я никуда <laughs> не уйду назад дороги нет, все правильно что э, что бы ни случилось что бы ни произошло в вашей жизни вы уже э, приняли решение вы пойдете до конца и когда я смотрю на некоторых партнерах, я, партнеров я смотрю на них понима, и понимаю что э, они со мной, они это понимают я смотрю на свету Порой боюсь, боюсь, чтобы, господи, не дай бог, там не потерять такого партнера, да, такого лидера сильнейшего, мощнейшего. И многие другие девочки у нас тоже растут. И я понимаю, что вот таких людей нам надо искать во вторую веточку, в третью веточку, в четвертую веточку, такого же единомышленника, как ты, который будет понимать, что он принял решение, все у него точка невозврата такая жирная и твердая он будет с вами до конца давайте коротко мы с вами поговорим, как стать лидером с высоким доходом, за которым пойдут новички вашей мечты а... Создаете ли вы в команде какие-то события, являетесь ли вы двигателем в своей команде, берете ли вы ответственность на себя, да, креатив и активная позиция – знаете ли вы все пошаговые действия, что вот спонсор-учитель, вы ученик, умеете ли вы их выполнять без участия спонсора, делитесь с командой, наработками, своим позитивом и мыслями. То есть вы должны четко понимать, что чтобы быть лидером, надо много делать действий. Много действовать, много учиться, да много всего делать, чтобы быть лидером для команды, работать на свой бизнес, развиваться, развивать себя, лично развиваться, развивать своих партнеров, обучаться и постоянно действовать, действовать, действовать. Ну и вот к примеру, я вам расскажу сейчас. У меня есть такой партнер, которая участвует во всех мероприятиях, получает постоянно какие-то награждения, постоянно какие-то поощрения, постоянно ее выделяют и замечают. Есть партнер, который берет на себя полностью ответственность за всю свою команду, за все свои действия, которая открыла 3 СПО и ничего не стоит открыть, вы знаете, о ком я говорю, да, которая тут же и танцует, ночью красит ногти, тут же снимает лимузины, устраивает фотосессию, тут же занимается там и wellness прокачкой, и. И всем, всем, всем, всем, всем и рекрутирует по максимуму, и обучает по максимуму, и посещает все мероприятия и обучается во всех там возможных там каких только источников получает и обучается, да, чтобы развиваться, то есть настолько как бы <laughs> да, Ася, тебе бы еще такую Свету и все, ты можешь идти спокойно, да, уже в э, звание золотого директора на такую пенсию уже рефлеймовскую и кайфовать там потихонечку. Да, мы все ее любим, Светочку Баландину мы все ее очень сильно любим, потому что это, это настоящий лидер. Я у нее многому учусь, как она работает с командой. Это не просто девочки встала, там в чате отписалась, покопировала, ски... скинула там инфу, читайте, смотрите. Нет, она взяла все в свои руки. И она молодец, и ее, так сказать, прям аж... Е ею все это движет. А... Вот когда вы кто еще не имеет таких партнеров, когда вы будете иметь таких партнеров, вы по-настоящему будете кайфовать от этого бизнеса, потому что, когда я а, там, занимаюсь в семье, семьей, там, своими детками, и я знаю, что... Девочки, ну я так говорю, может быть, кто-то недопонимает, я знаю, что Света там где-то пашет, танцует в парке, там устраивает там различные акции и все такое значит мой бизнес развивается поэтому поэтому вот в этом и есть прелесть этого бизнеса сетевого да и прелесть именно в компании Reflame. много тут плюсов много хорошего я отвлекаюсь почему-то интересно так, у меня еще куча слайдов, а я что-то а, потихоньку так кайфую, принципы лидера, надо нам побыстрее, время-то идет, 15 минут осталось, а, позитив, любовь и доброжелательное отношение к людям, я обожаю людей, девочки любите людей, если вы любите людей, если вы доброжелательные, если вы а, умеете прощать, если вы не, не обидчивые и, и так далее, и тому подобное, да, то этот бизнес для вас, и значит вы вот а, принципиальный лидер. А, не спорим. Если другая компания, то никогда не спорим. Надо с уважением относиться к людям, которые работают в других компаниях, их понимать, если они очень также преданы там, своей компании, они говорят там, что что-то у них там лучше. Не надо спорить абсолютно, вы это, думаю, понимаете. Мы должны просто знать преимущества своей команды, своей компании. И все. Замечаем в людях только хорошее, какой бы человек ни был, то есть мы рассматриваем в нем все самое лучшее и снисходительный к тому, что если вдруг нам что-то в человеке не нравится. Фокус лидерства – ключевые партнеры, дальше, я если сейчас начну, я вот каждую мысль долго развиваю, я должен быстро во всем разобраться и перенять у спонсора опыт, то есть я должен стать, то есть лидер должен быстро-быстро как Света Баландина во всем разобраться, она все, что не знает там ближайший спонсор, она узнает у еще вышестоящего спонсора. Все, что там где-то не находит там в нашей команде какие-то вопросы, она там э, начинает в ютубе, дальше бриллиантовый, сапфировый, там со всеми держит э, связь, э, со всеми общается, то есть она получает ответы на все свои вопросы. Вот такие принципы лидера. Работа лидера, руководителя своей команды. Три буквы О. Значит, организовать ЛТО, свой личный товарооборот, да? организовать рекрутинг. Обязательно а, вы должны рекрутировать сами и научить, значит, организовать обучение а, своей и своей команды. И научить а, все, что умеете вы делать а, своих партнеров. Три буквы О. Очень легко запоминается. Вот в этом вся работа руководителя своей команды. Только как это надо делать? да? Все это делают по-разному. Организовать личный товарооборот, рекрутинг и обучение. И, значит, последнее. Надо действовать, и только действия рождают результат. Мы с вами помечтали... Мы с вами попланировали, и мы с вами должны начинать действовать. И мысли определяют твои желания, а действия определяют твой результат. Понимаем, да, о чем этот слайд? И Арифлейм – это время действовать и время достигать для всех исполняйте свои мечты каждый день, еще девочки в заметку по планированию, я тут быстренько прям добавлю, вы должны планировать каждый день, ваша активность по времени и расписываем план на каждый день, что вы делаете, да, вы должны планировать на каждую неделю, у всех должен быть ежедневник, у кого нет ежедневника, кто не планирует, не записывает, тот, я считаю, что еще не начал строить серьезно, не начал вести бизнес. Это несерьезно. Все, что у вас там просто выносите в голове, это несерьезно. серьезно. Серьезно это когда вы уже там создали свое место для работы, когда у вас там ежедневник, когда вы конкретно планируете, расписываете четкие цели, планы, тогда у вас уже начинается бизнес двигаться и развиваться. Также план на каждый каталог. По каталогу тоже есть отдельные вебинары, отдельная тема, как планировать каталог. Да, вот там элементарно приучать своих новичков и свою команду делать, размещать заказы там в первую неделю. Первую там, неделю, вторую активно рекрутировать. третью неделю там, активно включать в работу и дорабатывать. Э, дотягивать, э, выводить на уровне названия э, новые да, новичков. Э, выходить со всеми, там, э, контактировать по своей команде. У вас у всех есть э, информационный лист, где вы можете позвонить любому новичку и как лидер э, узнать, спросить. Э, о его отношении к бизнесу, какие у него планы, может быть, чем-то ему помочь, что он знает, что ему там рассказал непосредственный спонсор, что не рассказал. Вы знаете, я вот, у меня есть такое, что я могу даже где-то что-то не спросить разрешения там партнера, а есть такое, бывает, желание кому-то просто позвонить и пообщаться. Если мне кто-то так раз понравился, зашла на страничку, а новичок добавился, я там начинаю с ним переписку вести, там раз пообщалась, там расспросила у него, там что, как, чем помочь. Ну вот, интересно. Золотой директор ⁇ это статистика. Каждый десятый новый золотой директор закрывает свое звание за один год. Это опять же у нас есть, да? Это ж не сказки тем и хороша наша жизнь, что ее можно изменить в любой момент, не дожидаясь очередного понедельника. Тут мы сразу думаем о тех, кто ходит на работу, после выходных наступает страшный понедельник, и э, целая неделя у них каждый божий день на страшную работу, тяжкую. Не, может быть у кого-то любимая, но, как правило, в основном, Люди устают от работы, от начальников. да? Вот, я помните, вам говорила, у меня аж рука додрогнула, <зас> зацепила шнур. Помните, вам говорила про чек миллион долларов США? Девочки, кто еще не знает, кто такая Тамила Полежаева, я вам прям рекомендую и прям настоятельно вас прошу. Спросите у спонсора, кто такая, Тамила Полежаева. И это легенда, это женщина-легенда, и у нее очень интересная история. Это женщина, которая основывала бизнес в России, благодаря которой мы все здесь с вами в бизнесе Арифлейм. Да? Она получила чек на миллион долларов и опять же подтверждение тому, что это реально. Вот скажите, кто не хочет такой чек? Есть такие, кто не хочет такой чек? Я вам скажу, что это реально. Она бриллиантовый президент, это реально. Может быть, кто-то, ну, не за 10, а за 20 лет, кто-нибудь даже из нашей команды, а может быть, я, станем бриллиантовым президентом и получим чек в миллион долларов. Так вот, ставить надо и планировать цели максимальные, максимальные. Сейчас для вас, для каждого новичка, мы же сейчас с вами все на разном, на разном уровне, да? Но до звания директора у вас у всех цель закрыть сейчас директора, как минимум. И вы берете и планируете, что вам необходимо сделать для того, чтобы закрыть звание директора. Какая вам нужна команда, какой товарооборот, прописывайте. Находите ключевых э, партнеров, работайте с ними. Пока вы не начнете обучать, пока вы не начнете действовать самостоятельно, ваша команда, ну, она будет не вашей командой. То есть вот у меня есть команда, а у кого уже есть команда, нам компания платит за обучение. И чем больше вы будете обучать, чем больше вы будете делать исходящего потока, тем больше вам будет в бизнесе приходить обратно. Будет обратный поток входящий положительных эмоций, чеков, денег, вознаграждений, призов, признаний в вашей команде. Друзья, вы знаете, я сегодня как-то интересно провела вебинар как в каком-то сне. Я очень-очень давно уже не проводила вебинары, да? Я так рада, что я вернулась проводить вебинары, потому что это мое, я кайфую от, от того, что я а, обучаю, что я могу проводить вебинары, что я а, не боюсь этого. И я в этом направлении очень сильно хочу расти и развиваться, чтобы... На большой сцене в несколько тысяч партнеров, там э, не только моих вообще, да, да на 15 тысяч как в Олимпийском и больше 16, выходить на сцену, не бояться и высказывать умные мысли, э, делиться своим успехом, делиться своим опытом. Друзья, я вам всего этого желаю. Девочки, вам спасибо большое. Огромная-преогромная. Вы знаете, я не успела, если честно, загрузить видео. Сегодня у меня два раза свет выключали, я когда готовилась к вебинару. Я хотела какой-нибудь видеоролик загрузить вам, там, мотивационный. Ну, давайте я вам просто включу песенку про любовь. Я, ее, я много песенок про любовь, много видеоклипов смотрю просто, да, там с детьми мы танцуем. Мне тут какая под руку попалась песенка про любовь, ведь мы главное в жизни, когда все делаем с любовью, когда мы любим, и вам всем спасибо, когда мы любим свой бизнес, любим себя, любим своих партнеров, любим все, что мы делаем, любим все, что нас окружает, тогда у нас все классно, тогда у нас все получается. Светлана Шмидт, Светочка, спасибо тебе большое. Это у меня новичок такой, девочка такая тоже очень интересная, я ее тоже люблю. Я рада, что ты присутствуешь на вебинаре. Девочки, я вам сейчас включу клипачок напоследок. Я желаю вам успехов, исполнения ваших мечт. Планируем, девочки, и действуем. Всем пока. Смотрим клип и работаем дальше и строим бизнес.